Что выберешь ты? Инстаграм или ВК? Инстаграм. Ютуб или ВК? Ютуб. Ютуб или Фейсбук? Ютуб. Фейсбук или ВК? ВК. Ютуб или Одноклассники? Трудно, ну наверное, Ютуб. Япи или Инстаграм? Япи. Япи или ВК? Япи. ВК или Одноклассники? ВК. И заключение. Ютуб или Лайк? Like? Конечно лайк. же, лайк. Йоу!